Твой отец тебя посылает нахуй Твой брат тебя посылает нахуй Твой дедушка тебя посылает нахуй Один мудак Тебя посылает нахуй Странный ковбой Тебя посылает нахуй Твоя молодежь Тебя посылает нахуй У нас в дивизия дивизии, я Тебя посылает нахуй Твоя собственная могила Тебя посылает нахуй Все остальные Тебя посылает нахуй Твой предшественник, блядь Тебя посылает нахуй Наполеон Тебя посылает нахуй Гитлер Тебя посылает нахуй Наш президент Тебя посылает Нахуй он один на всю планету, тебя посылает, нахуй. 250 тысяч отборных солдат Ираков. Тебя посылает, нахуй, 10 миллионов русских, тебя посылает нахуй, все рабы мира, все мусульмане мира. Тебя посылает, нахуй, вся восточная Европа. Тебя посылает, нахуй, Великая Российская империя. Тебя посылает, нахуй. Советский Союз. Тебя посылает, нахуй, и вся страна твоя тебя посылает, нахуй, 6 миллиардов людей. Тебя посылает нахуй. Смир тебя посылает нахуй. Вся планета тебя посылает нахуй.